Привет всем. После публикации предыдущего видео меня попросили осветить такой вопрос: является ли синта живой религией или это уже просто традиция? На самом деле, мнение, что современная синта, уже ну как бы не всерьез, а японцы в синтаистских храмах просто отдыхают душой, приобщаются к традиции, мне встречается регулярно. Его даже иногда высказывают японисты. Честно говоря, я это мнение не разделяю. Да, синта важна именно как традиция, это очень важная составляющая часть э, самосознания японцев как нации. И даже если японцы когда-нибудь перестанут верить вообще, синта никуда не денется. По-прежнему будут синтоистские храмы, будут проходить синтоистские фестивали, будут изучать священную книгу Синта, кодики. Но, на мой взгляд, сейчас говорить о смерти Синта ну, очень преждевременно. Во-первых, японцы в синтоистских храмах по-прежнему молятся, покупают амулеты. Синтоистских жрецов приглашают осветить практически все, от строительных площадок до личных машин. Дома у японцев часто можно увидеть синтаистские алтари, комеданы. То есть все это вполне укладывается в религиозное поведение. И я лично не совсем понимаю, зачем натягивать сову на глобус и утверждать, что это просто следование традиции. Во-вторых, синта, как и буддизм, это очень широкая и очень неоднородная штука. Синтаистский храм Джинджа – это место встречи ками и людей. Здесь, опираясь на силу ками, например, проводится ритуал очищения – омисоги или охараи. Очищают от загрязнения кегеры, которые возникают, ну, можно сказать, по ходу жизни, от столкновения со всякими неприятными штуками, вроде смерти, болезни и каких-нибудь нечистот. Также в храмах проводятся мацури, фестивали. Им, я думаю, лучше посвятить отдельный выпуск. Хотя я думаю, что вообще тому, что можно делать в джинджа, можно спокойно посвятить даже не один выпуск, а много выпусков. Но вернемся к храмам. Подавляющее большинство храмов входит в ассоциацию джинджа, джинджа-хончу. Президентом этой ассоциации является главная жрица храма Исы. Сейчас, кстати, это сестра нынешнего императора Курода Саяку. И о тех храмах, которые входят в ассоциацию Джинча, можно сказать, что это такое мейнстримовая Синта. Храмовая Синта. Это тоже очень широкая категория, она включает в себя и какие-то известные храмы, и вот такие вот маленькие храмы, как у меня за спиной, которые в основном управляются непосредственно прихожанами. Помимо храмового синта существует еще общинная синта, кёха-шинто. Кёха это общины образовавшиеся, как правило, вокруг харизматического лидера. Самые старейшие из ныне существующих общин образовались уже в новое время, то есть где-то на рубеже XIX-XX веков. Но они собирались и раньше, просто не дожили до наших дней в живом виде. Их, как правило, делят на пять видов. Первые. Культ гор и связанные с ними аскетические практики. Вторые. Учения, основанные на личном религиозном опыте лидера. Третьи. Делают упор на омисоги, очищение, которое, по их мнению, является панацеей просто от всего. Четвертые. Синкретические учения, объединяющие синта и конфуцианство. И пятые – это общины, пытающиеся как-то восстановить первоначальное синта, то есть такое синта, в котором еще не чувствуются примеси других религий – буддизма, даосизма, конфуцианства и так далее. Надо сказать, что в Японии помимо общинного синта Существует еще какое-то количество НРД, новых религиозных движений, которые основываются на Синто, но себя к нему не причисляют. Например, Тенрикё. То есть Синто не только активна как религия, но и продолжает плодить религии. Получается, что религиозная страна синта по-прежнему привлекательна для людей. Кстати, не только в Японии. Некоторые общинные синты весьма активны за рубежом. И, наконец, пара слов про еще один интересный феномен – народная синта. Народная синта – это все, что почитаемо в народе, но при этом абсолютно непонятно, куда это присобачить. То есть оно никак не укладывается в мейнстримовую традицию. Это, например, Досаджин — очень древнее божество границ, дорог, а также размножения и брака. Это Таноками. Божество рисового поля. Это яма, нуками. Божество гор. И так далее. Народная синта по-прежнему живо и почитаема. Конечно, в основном в сельской местности. Таким образом, как мы видим, синта по-прежнему живее всех живых. Храмовая синта очень важна как традиция. И она Будет жить, чтобы бы ни произошло. Но даже оно сейчас в первую очередь удовлетворяет религиозные нужды. Люди в храмах молятся, и в основном молятся, а также получают защиту, очищение и множество других религиозных плюшек. Но даже помимо храмового синта существует общинная синта и народная синта. Они существуют исключительно за счет людей, которые в них верят. Спасибо всем! Увидимся!